Всем привет! Меня зовут Малинская Людмила. Сегодня мы с вами разберем мой небольшой дозаказ по текущему седьмому каталогу. Вот такой вот гель для стирки серии Биоси получила. Код данного геля 8003. Это идет у нас он как средство для стирки. Он эффективный экономичный гель для стирки любых тканей, всех цветов. И отлично подходит как для машины, так и для ручной стирки. И сохраняет цвет и мягкость одежды. Он очень густой и при этом экономичный. Объем 1 литр данного геля. И по нашей цене всего лишь 370 рублей со скидкой. Для тех, кто зарегистрирован и выполняет условия от 50 баллов делает заказы. Вот классный гелик. также в серии faberlic home получила такой пятновыводитель кислородный код и вот 327 такой тоже объемисты его надолго хватает он как подходит и для белых и для цветных тканей это вот не заказали клиенты и вот такой вот очиститель для машины антимошка и антибитум код 11400 четыреста это из серии бурматиков флоранчик мы заказали такой вот здесь мягкая чашка особая поддержка вот объем большой. Сейчас поеду, клиентка будет мерить. Вот она взяла 100D. Код данного бюсгалтера 503-777. еще вот один взяла она. Бюсгалтер бралет, мягкая чашка, 85D. Так что, код 503-953. Сейчас будем мерить. И подойдет вот такой вот небольшой заказик на 30 баллов все для клиентов кому понравилось ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы подписывайтесь на мой канал всем пока пока